Всем привет! Старшая дочь Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, беременна вторым ребенком. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм, разместив видео, на котором позирует округлившимся животиком. Хило 2020, коротко подписала снимок Тоня, не став ничего комментировать. Подписчики от всего сердца поздравили актрису с пополнением Отметим, что слухи об интересном положении Антонины Паперной появились еще в конце декабря, когда поклонники заметили изменения в ее стройной фигуре. Слухи о пополнении в актерской семье возникли после того, как Антонина вместе с мужем Владимиром появились на публике. На днях они посетили две премьеры фильма в Москве. Для презентации картины Федора Бондарчука «Вторжение» Паперная выбрала черный наряд, фигуру она прикрыла простым пиджаком, однако под ним поклонники смогли рассмотреть округлившийся животик. На вечеринке по поводу выхода фильма ⁇ Идеальный мужчина ⁇ Тоня была в просторой белой кофте и рубашке в клетку, под которой очень заметно изменившуюся фигуру актрисы. Напомним, что дочь Ольгой Сумской, Антонина Паперная, живет в Москве. Вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычевым, они воспитывают дочь Еву, которая родилась в августе 2017 года. Супруги до сих пор не показывают малышку в публике. Что ж, поздравим Ольгу Сумскую и молодых родителей с пополнением в семье.